Хорошо известно, что некоторые э, металлы и сплавы ведут себя при температурах, близких к абсолютному нулю, как сверхпроводники. Что это означает? Что электрический ток течет по ним практически без сопротивления. Согласно современной теории сверхпроводимости, этот эффект объясняется тем, что свободные электроны при столь низких температурах э, объединяются друг с другом, э, образуя так называемые пары Купера. Эти пары Купера являются фактически новыми квазичастицами – которые обладают естественно двойным электрическим зарядом, но нулевым спин. Это означает, что, противоположно с фермионным электроном, эти квазичастицы являются базонами. Тем самым, они, когда они текут вдоль сверхпроводника, они не взаимодействуют не, не, не со свободными электронами. И именно ток вот этих пар-купера является ответственным за сверхпроводимость. Давайте допустим, что у нас имеется сверхпроводник во внешнем магнитном поле H. Чтобы подчеркнуть его трехмерность, я его буду изображать в виде, ну изображу так условно в виде кубика. В трехмерном пространстве. Хотя, конечно, он не должен быть кубиком. А вот здесь направление магнитного поля H. Тогда Согласно известному эффекту Майстера, это поле магнитное должно выталкиваться из так что внутри сверхпроводника поле H равно нулю. Если мы будем теперь увеличивать уровень поля H, то при некотором критическом значении произойдет пробой сверхпрудника, и магнитное поле начнет проникать внутрь. На этой стадии внутри сверхпроводника будут возникать трубчатые зоны смешанной проводимости, называемые трубками тока. Давайте я их... Постараюсь здесь нарисовать. Вот такие трубки, которые направлены вдоль направления магнитного поля. Их, их может быть много, вообще говоря. И проводимость такая. Вот в центре этих трубок это так называемые абрикосовские нити. Вот Вдоль этих абрикосовских нитей проводимость уже нормальная. За пределами трубок, а все еще сверхпроводимость. А вот здесь внутри трубок, но вне абрикосовских нитей, она имеет такой смешанный характер. Это смесь сверхпроводящей фазы и нормальной фазы. Вот я об этом, собственно, уже сказал. Если мы будем наращивать уровень магнитного поля, то число трубок и их размеры будут возрастать, пока при втором критическом значении они заполнят весь сверхпроводник, превратив его в обычный проводник. Так происходит разрушение сверхпроводимости. Теперь давайте все-таки к математике немножко перейдем. Значит, Математически смешанное состояние сверхпроводника, которое возникает в трубках тока, может быть описано с помощью лагериджана, предложенного Гинзбургом и Ландау. Для того, чтобы выписать этот лагериджан, давайте рассмотрим некоторую идеальную модель, в которой сверхпроводник совпадает со всем пространством R3 и весь находится в смешанном состоянии, за исключением абрикосовских нитей. Так. И давайте возьмем горизонтальное сечение этого сфероподняка плоскостью r2 ортогональной полю h, а само поле h будем предполагать направленным вдоль оси x3. Значит, картинка такая: мы берем здесь такое вот сечение, мы предполагаем, что поле является однородным вдоль оси x3, и здесь вот здесь будут точки пересечения с этой плоскостью. Это вот плоскость R2, R2 с координатами x1, x2. Э, э, вот для такой модели э, э, э, Гинздору и Ландау был предложен лагринджиан, который имеет такой вид. Давайте я его выпишем, потому что я на него буду ссылаться. Значит, э, Давайте вот здесь я напишу. L от Афи. Сейчас я объясню э, смысл всех букв, которые там написаны. Это модуль F F в квадрате плюс модуль φ в квадрате плюс лямбда, деленная на 4 единица минус модуль фи квадрат в квадрате вот такой выраженный теперь я постараюсь, постараюсь объяснить что означают вот все эти буквы которые в нем ходят ну во первых с физической точки зрения вот переменная а вот которая здесь стоит. С физической точки зрения представляет собой векторный, электромагнитный вектор потенциала, обычный. А математически она является связанностью на R2, которая задается такой формой а 1 dx 1 плюс А2 до 2 с гладкими чисто мнимыми коэффициентами. Кривизна этой связности, которая задается такой вот формой, это просто внешнее произведение от формы А. Или можно записать его в таком виде, где все коэффициенты, это есть разность производных. Такая вот разность производных, где dg, это d под xg. И физически она интерпретируется как электромагнитное поле. Так что э, член модуля f A в квадрате, вот первый член, который стоит здесь, э, отождествляется с логарифманом Максвелла. Так что это вполне, так сказать, э, привычная для физиков вещь. Э, теперь вторая величина, э, вот, которая входит в него, это φ. Величина φ называется полем Хиггса и задается гладкой комплексно-значной функцией φ, равной φ1 плюс и φ2 на вот этой плоскости R2. С физической точки зрения она описывает скалярное поле, которое взаимодействует с электромагнитным полем А. И она интерпретируется как волновая функция паркупера. Ну, конечно, после того, как все проквантуется. Теперь следующий член, вот я объясняю здесь, это модуль, модуль dαφ модуль в квадрате. Стараюсь объяснить его. Значит, квариантная внешняя производная DOFI, которая там стоит во втором члене, это просто вот что такое. Это dφ внешняя производная плюс А умноженная на φ. То есть она записывается вот в таком виде, стандартном виде. А сам член, модуль DOFI в квадрате, он как раз отвечает за взаимодействие электромагнитного поля с полем Хигса. Это, надо сказать, тоже та да, физика, вполне, так сказать, привычная и элементарная вещь, как описать взаимодействие двух полей. Так что главным ингредиентом в Лаграндже, Ла Ла Ла Ла Гитцбурге, Ландау является вот этот третий член, который здесь стоит. Лямбда, деленное на 4, единицы минус модуль фи квадрат в квадрате. Параметр лямбда больше нуля. Это комбинация нескольких физических параметров, я сейчас уже не буду вдаваться в подробности. Смысл его состоит в том, что этот член, как говорят физики, отвечает ну, за самодействие поля фи. И это, то, что здесь написано, это не линей, оно имеет нелинейный характер. И вот это было главное, так сказать, введение Гинсбурга и Ландау. Теперь нули функции φ отвечают точкам пересечения абрикосовских нитей с плоскостью R2. Вот они здесь указаны, вот эти точки пересечения. На бесконечности мы требуем, чтобы модуль φ стремился к единице. Физически это означает, что на бесконечности у нас остается чистая сверхпроводимость. Теперь, как ведет, себя поле, как ведет себя функция φ в окрестности нуля. Давайте рассмотрим окрестность нуля функции φ, записанной в такой в полярной форме, ровно е e в степени θ. Тогда, если мы рассмотрим векторное поле, градиент вот этого угла θ, то оно ведет себя как гидродинамический вихрь. Ну, вот если это 0, то это векторное поле вот выглядит так. Может быть сложнее, но в любом случае оно вращается вокруг этого самого, вокруг нуля. Поэтому решение, рассматривая модели, называется вихрями гидзибуль One Хотя, конечно, они сильно отличаются от гидродинамических вихрей. Но я не буду задаваться сейчас в подробности чем. Параметр лямбда это очень важный параметр. Вот вот здесь входил сюда, лямда деленное на 4. При лямбда меньше единицы вихри притягиваются друг к другу а при лямбда больше единице отталкиваются друг от друга. Так что он отвечает за взаимодействие вихрей. При критическом значении лямбда равно единице вихре не взаимодействует, и мы можем ожидать, что при таком значении лямбда можно реализовать любую конфигурацию вихрей, то есть любые конфигурации нулей функции φ. Этот случай, конечно, математически наиболее интересен. Иногда его называют самодуальным. И по этой причине мы кладем лямбда равно единице, и другие случаи рассматривать здесь сейчас не будем. Теперь вот я перехожу, собственно, к вихрем э, Гинзбурга Ландау. Э, для этого нам, во-первых, нужно э, задать потенциальную энергию нашей модели, а потенциальная энергия задается просто интегралом э, от, от вот этого Лагренжана Гинзбурга Ландау. Вот он здесь написано. Интеграл по плоскости R2. Тогда из условия модуль Ф стремецкой единицы следует, что рассматриваемая задача обладает топологическим инвариантом которое сдается числом вращения отображения φ. Что такое число вращения? Это э, функция φ, вот отсюда вытекает, переводит окружности достаточно большого радиуса в топологические окружности. А для таких отображений есть очевидный топологический инвариант, который называется вихревым числом и может принимать любые целочисленные значения. Теперь мы можем дать более строгое определение вихрей. Что такое вихрей? Это пары Афии, вот которые здесь входят, на которых реализуется минимум потенциальной энергии в заданном топологическом классе, который выделяется значением вихревого числа d. Если d положительное, такие вихри называются d-вихрями. Если d отрицательное, то называются антивихрями. Важной особенностью рассматриваемой задачи, и на самом деле определяющей специфику ее, является то, что функционал потенциальной энергии u от φ инвариантен относительно бесконечной мерной группы калибровочных преобразований что с точки зрения теории дифференциальных формирований является очень неприятным, конечно, сообщением. Калибровочные преобразования сдаются таким образом. Мы к А можем добавлять дифференциал от некоторой функции, а Фи можем умножать, ну, можем менять фазу Фи. Здесь Хи – это произвольная гладкая вещественнозначная функция. Вот такие преобразования с точки зрения физики ничего не меняют физически. Но с точки зрения математики, конечно, это очень большая, как говорится, неприятность, прямо скажем. Поэтому нас интересует на самом деле не пространство всех Д-вихрей, и его на самом деле никого не интересует, как его, как его описать. Потому что с точки зрения физики мы заинтересованы только в факторе таком д по калибровочному преобразованию. Оказывается, этот фактор, вот это э, э, пространство модулей, описывается следующей теоремой Таупса. Давайте введем на нашей плоскости R2 комплексную координату z, очевидным образом, отождествляя R2 с комплексной плоскостью C с координатой z. Тогда э, теорема Таубса утверждает, что для любого неупорядоченного набора точек z1, zk из к точек на комплексной плоскости c, взятых с кратностями d1, dk, такими, что сумма всех кратностей равна d, это мы хотим строить d-вихрь, э, существует единственный источник докалибровочный преобразований девихарь вихрь Афи. Такое, что отображение φ обращается в 0, в точности, в точках z1 и zk с заданными кратностями d1dk. Полное описание э, этого пространства модуля. Более того, Таумс на самом деле доказал больше. Он показал, что любая критическая точка вот нашего функционала потенциальной энергии с вихревым числом d, который я пока предполагаю положительным, э, калибровочно эквивалентна какому-то d-вихреву. Что это означает? что все решения уравнений Эйлера-Лагранжа для этого функционала с конечной энергией вихрейным числом d больше нуля на самом деле э, э, стабильны и обладают минимальной энергией в своем топологическом классе. То есть э, уравнение второго порядка э, Эйлера-Лагранжа сводится к уравнению первого порядка для, для минимумов, а именно для вихрей. Вот это такой э, замечательный такой э, э, случай. Более, э, кроме того, из теоремы Таупса вытекает, что пространство модулей d вихрей, m, md, можно с векторным пространством э, с д-мерным векторным пространством, комплексным. Каким образом? Надо сопоставить набору z1, zk полином со старшим коэффициентом единица нули которого совпадают с заданным набором точек и, и, и, и заданными кратностями. Ясно, что множество таких полиномов – это как раз и д пространство cd. Антивихри с d меньше нуля допускают аналогичное описание, которое я уж не буду э, э, еще повторять. Объединяя эти два результата, можно дать им следующую физическую интерпретацию. Решение уравнений Эйлера-Лагранжа для функционала потенциальной энергии составлено либо из вихрей, либо из антивихрей. Рассматривать систему не может содержать одновременно вихри и антивихри. Подобные связанные состояния должны были аннигилировать до того, как система перешла в статическое состояние. Ну, в общем, такой вот тоже очень любопытный э, пример. Это полюса, да? Что? Антивихри — это там, где они закручены в другую сторону. Полюса, да, вот, значит, это нули фи. Нули это вихри, а это антивихри. антивихри закручены в другую сторону. Вихри закручены в одну сторону, у них положительные все эти самые э, э, числа вращения, а вы отрицательные. Да. Давайте теперь э -э -э включим, включим в нашей модели время, добавив переменную x нулевое равную t. В этом случае поле Хигса фи по-прежнему будет задаваться гладкой комплексно функцией, на пространстве r3 уже, и будет зависеть теперь уже от времени. А форма а заменится на форму а-красивая. Вот это а красивое, это вот что такое. Ну, это то же самое, что было, а здесь добавился еще один член, который содержит дифференциал по времени. Коэффициенты по-прежнему являются гладкими функциями с чистыми нервными значениями, но уже теперь это пространство R3, поскольку они все зависят от времени. Давайте обозначим временную компоненту формы А через А с ноликом наверху. Это вот это вот новое добавленное. А пространство компоненту по-прежнему будем обозначать через А прямое. Вот она такая же, как была, только коэффициенты зависят от времени. Потенциальная энергия системы задается той же самой формулой, что и раньше. Иначе говоря, U вот здесь с А красивым, то же самое, что У с А прямым. А кинетическая энергия сдается такой формулой. Вот здесь стоят квадраты модулей производных, которые содержат время. Вот они написано, как они сдаются. Видите, обязательно ходит время сюда. А здесь стоит вот этот дифференциал временной компоненты. Это потенциальная энергия. Я замечу, что формулу для нее содержат те же члены, которые входят в формулу потенциальной энергии, но обязательно содержащие производные по времени. Получившаяся модель управляется функционалом действия Гитцбурга-Ландау. Вот он, главный, главный э, э, э, э, функционал. Этот функционал есть интеграл по времени от того, что называется функцией Лагранжа. Функция Лагранжа – это разность между кинетической и потенциальной энергией. А уравнение Лагранжа для этого функционала имеет следующий вид. Ну, я, не, не, не надо вдумываться в то, что здесь написано, я только скажу две характеристики. Вот одно уравнение. Видите, здесь четыре уравнения. Первое уравнение имеет характер связи, то есть означает, что вы накладываете в начальный момент времени, и оно тогда автоматически выполняется. Так что можно считать, что оно несущественное. Потом два уравнения. Вот главное уравнение это вот это, четвертое. Видите, что здесь стоит? Здесь стоят, ну, обозначение, вот здесь объясняются все. Здесь стоит ковариантный деламбертиан. Так что то, что здесь написано, это нелинейное, уравнение, нелинейное волновое уравнение. И очень сложное вот из-за этого вот этот член самый противный, фи умноженное на модуль фи в квадрате. Он, как говорится, все неприятности создает. Это я уже объяснил. Теперь уравнение Гиггенбург-Ландау, так же, как и действие, которое мы вели, действие Гиггенбург-Ландау, по-прежнему инвариантно относительно динамических калибровочных преобразований. Эти задаются той же самой формулой, что и раньше, только теперь функция хи у нас зависит от времени. Вот в этом все разница. Ну и так же, как в статическом случае, нашей главной целью является описание решения уравнений Гизбурга Ландау с точностью для динамических калибровщиков преобразований. Решение этих уравнений гизубур ландау мы будем называть просто динамическими решениями, а фактор по модулю калибровщиков преобразований пространство модулей динамических решений. Ну вот теперь что дальше с ними делать, как их решать. Как мы видели, в этом статическом случае есть полное описание, полученное Тауксом. Здесь даже надежды нет такое получить описание. Даже надежды нет. Но, тем не менее, все-таки есть один способ, который позволяет что-то сказать. А именно это так называемый диаметический предел, который я сейчас буду описывать. Итак, для исследования указанных динамических решений удобно выбрать калибровочную функцию хи, которая зависла от времени, я напомню, так, чтобы временная компонента потенциала обратилась в нуль. То есть так, чтобы а0 стала равным нулю. Это всегда можно сделать, и такая калибровка называется временной. Замечу, что после того, как мы наложили вот это условие временной калибровки, у калибровочной функции хи еще остается калибровочная свобода относительно статических калибровочных преобразований, то есть не затрагивающих время. В этой калибровке динамическое решение уравнения из Гурландава можно рассматривать как траекторию такого вида. Времени т сопоставляется пара а от т, Ф от т, где вот эти квадратные скобки означают, что мы берем не, не, не просто пару а фи, а с точностью до калибровочного, калибровочный класс берем с точностью до статических калибровочных преобразований. Указана их траектория. Давайте вот сейчас я рисуночек еще один нарисую, он будет очень полезным. Где эта траектория лежит? На самом деле эта траектория лежит в том, что называется конфигурационным пространством. Что такое конфигурационное пространство? Конфигурационное пространство, вот оно, его определение здесь дано. Это множество всех пар АФИ, у которых конечная потенциальная энергия. Вихревое число, конечно, от D не будет, зависит от того, что у нас все тут гладкое. И стати... фактор берется по статическим калибровочным преобразованиям. Выглядит оно так. Оно, вообще говоря, бесконечно мерное, это НД. Легче всего представлять его в виде такого вот оврага горизонтального. Вот стенки этого оврага, это как раз и есть пространство, которое может быть бесконечно мерным, МД. А вот дно этого оврага, МД, это как раз статические решения. Теперь, если мы рассматриваем вот эту траекторию, то что это означает? Берем здесь гамма Т. Можно представлять себе, что у нас есть маленький шарик, и этот шарик катается по стенкам. Он может даже попасть на, на дно, вполне возможно, но остановиться не может, потому что у него не нулевая кинетическая энергия, и он должен снова сбираться на стенку. Вот так выглядят эти, эти решения. Теперь что же в пределе мы можем получить? Я вот уже сказал об этом. Да, вот чем меньше кинетическая энергия шарика, тем ближе его траектория к дну, как я уже говорил. Теперь давайте рассмотрим семейство динамических решений гамма и ε, зависящих от параметра эпсилон которые будут вот такими траекториями гаммы ε, зависящими от, от ε. Такими вот траекториями, которые здесь проходят. ε у нас стремится к нулю. Причем мы предполагаем, что кинетическая энергия указанных траекторий, которая есть просто вот такой интеграл от этого вот функционала, который я написал раньше, пропорционально ε. То есть она стремится к нулю пропорционально ε. Тогда если мы перейдем к пределу при ε, стремящемся к нулю, то э, кинетическая энергия обратится в нуль, мы получим статическое решение, то есть мы получим просто точку здесь. Какую точку здесь? Ну, в этом ничего интересного нет, от такого предела мало толку. Э, но, э, вот дальше, как говорится, главный трюк вот этого адиабатического предела. Давайте ведем на каждой траектории гамма-эпсилон медленное время тау равное эпсилон-т. Давайте я здесь напишу. Тау равняется эпсилон-т. Тогда что произойдет? Смотрите, э, значит, когда я 30 к нулю, у нас траектория все ближе и ближе к этой, все меньше и меньше кинетическая энергия. Э, что это означает? Что шарик движется все медленнее и медленнее, но и время течет все медленнее. Это значит, что в пределе мы получим не точку, а получим, на самом деле, некоторую кривую, лежащую здесь. Вот я ее обозначу через гамма-0. Э, вот такой предел называется адиабатическим пределом. И, конечно, строго все это можно доказать, это я на пальцах объясняю. И в этом пределе исходные динамические уравнения сводятся к так называемым адиабатическим уравнениям, решения которых называются адиабатическими траекториями. Вот эти адиабатические траектории у нас будут лежать в МД. Что мы на этом получили? А мы получили то, что вот эти динамические траектории допускают внутреннее описание. А именно, на вот этом пространстве статических решений можно ввести функционал кинетической энергии, который сдаёт на этом МД Римманову метрику, называемую кинетической или Т-метрикой. И адиопатические траектории в точности является геодезической этой метрикой. Почему это хорошо? Сама идея, идея приближенного описания медленных динамических решений в терминах пространства модулей статических решений, была высказана на эвристическом уровне физиком Мэнтоном который сформулировал следующий адиаватический принцип. Для любой геодезической траектории гамма 0 на пространстве модуля де найдется последовательность гамма -эпсон динамических решений, сходящихся к гамма 0 в адиаватическом пределе. На первый взгляд, кажется, идея совершенно бредовая. Мы хотим описывать динамические решения, а на самом деле мы, у нас есть только статические, статические решения. Как это можно описать динамические решения в терминах только статических решений? Ну вот это вот, собственно, эта идея есть адиабатического предела. Ну, я не буду давать здесь строгую математическую формировку, и доказательство этого принципа, оно было получено э, Романом Польвелевым. Э, еще раз скажу, что адиабатический принцип сводит задачу о рассеянии вихрей в рассматриваемой нами модели к описанию геодезических на пространстве модулей вихря в кинетической метрике. То есть нелинейное уравнение в частных производных сводится к обыкновенному дифференциальному уравнению Эйлера на этом пространстве. Казалось бы, ну, все еще сделано, что там об, обыкновенное уравнение мы можем решать. Но, к сожалению, для указанной метрики неизвестно никаких явных формул. Причина в том, что сама теорема Таумса, которую я формулировал в не дает явной конструкции для d с нулями в заданных точках на комплексной плоскости. Даже для d равно единице не дает, нет такой формулы. В ней доказывается только существование вихря в окрестности решения линиаризованного уравнения с этими нулями. То есть это типичная теорема, ну, как это часто бывает в вариационном принципе. Вот теперь это можно сказать, что я закончил, я закончил первую часть моего доклада, а вторая часть относится к уравнениям Зайберга-Виттона. Совершенно недавно выяснилось, что вихревые уравнения Гизбурла-Ландау связаны с уравнениями зайберга на гладких четырехмерных многообразиях. А эти уравнения произвели целый бум вообще в гладкой топологии четырехмерных многообразий, поскольку они позволили ввести варианты, которые описываются в терминах Абелевых терминах уравнений, а не таких, как уравнения Янга-Милса. Но неважно. Здесь ключевую роль играет, к сожалению, здесь мне придется использовать некоторые сведения из спинорной геометрии. Я, конечно, не буду их все формулировать, я только скажу, какие свойства нам нужны из понятия вот этой спинце структуры. Сила этой структуры состоит в том, что в теории римных поверхностей, как мы знаем, всегда можно ввести комплексную структуру, и это, как говорится, в основу этой теории, поэтому эта теория столь успешна. В четырехмерном случае, конечно, существование комплексной структуры ⁇ это очень редкое событие. Но есть вот ее замена спинорная, и она называется спинце-структура, которая существует на любом четырехмерном римуном многообразии. Иными словами, если вы хотите работать с четырехмерным многообразием, вам нужно работать не в комплексном анализе, а в спинорной геометрии. Тут ничего не поделаешь. Давайте я сейчас приведу основные свойства, которые мне нужны. Итак, пусть XG – это и есть компактно ориентированное Римманово четырехмерное многообразие, снабженное связанностью леви -Чивита. На нем можно определить Клиффорда умножение ρ. Что это такое? Это представление дифференциальных форм на нашем многообразии линейными эндоморфизмами, действующими на гладких сечениях спинорного расслоения W над X. Что такое спинорное расслоение? Это комплексное эрмитово-векторное расслоение ранга 4, которая разлагается в прямую сумму W плюс и W минус полуспинорных расслоений, уже ранга 2. Это спинорное расслоение, чем оно хорошо? Во-первых, его тоже можно наделить связностью, а именно спинорной связностью, которая является продолжением связанности Леви-Чивита до связности на вот этом W. Кроме того, можно определить оператор Дирака на гладких сечениях расслоения W. И на самом деле именно решение уравнений Дирака играют огромную роль во всей этой теории. Итак. Оператор Дирака создается просто композицией вот этой спинорной связности и последующего Клифордового умножения. В случае, когда многообразие является симплектическим, то есть наделено симплектической формой совместимой с метрикой, с Римонной метрикой G, оно обладает также почти комплексной структурой, совместимой как с омега, так и с G. Но это только почти комплексная структура, это и не есть настоящая комплексная структура. Мы не можем ввести координаты, пользуясь ей. Однако в этом случае имеется каноническая конструкция спинорного расслоения. Я его буду обозначать W-кан. Это просто расслоение форм типа 0-ку на нашем многообразии, то есть вполне знакомое специалистам по комплексному анализу. Соответственно, W-плюс, полуспиннорное расслоение, есть сумма нулевых и 0,2 форм, а W- это 0,1 форма на нашем расслоении. То есть в этом случае это относительно знакомый нам случай. Кроме того, имеется явная форма в этом случае для Клиффорда умножения и каноническая конструкция спинорной связности, которую я не буду приводить, потому что это потребует некоторого времени. Более того, если у нас над нашим многообразием X есть эрмитовое линейное расслоение с эрмитовой связностью, то мы всегда можем построить новое спинорное расслоение, которое есть тензорное произведение вот этого канонического на вот это линейное расслоение. И ввести на него спинорную связанность просто как, которую я обозначаю через А, просто как тензорное произведение канонической спинорной связанности на WK и заданной эрмитовой связанности на Е. E. Оператор Дирака, который определяется по этой связности вот этой А, которая есть тензорное произведение, совпадает в этом случае, посмотрите, совпадает в этом случае с d чертой оператором, оператором Каши но он не равен ему, потому что сюда добавляются еще и два сопряженные к нему. Вот что, вот что заменяет оператор э, Кашеримана в этом четырехмерном случае. Э, соответственно, можно ввести, пользуясь этим, можно ввести действие Зайберговита, на которое вы сейчас увидите, что очень похоже на то, что было э, в случае э, Гизбура-Ландау. Э, опять стоит вот этот член э, модуль э, кривизный в квадрате. Здесь опять стоит член э, вот, набла А Фи в квадрате. Фи у нас теперь будет сечением э, спинорного расслоения. А здесь вот новое появилось. Здесь у нас стояло, если помните, единица минус модуль φ в квадрате. А теперь здесь стоит SOG. SOG – это скалярная кривизна. Это факт очень неприятный, потому что скалярная кривизна, как известно, может быть и отрицательная. И тогда функционал уже не является положительно определенным. Ну, это одно из, как говорится... Локальные минимум этого функционала удовлетворяет уравнение зайберга -Виттена. Первое уравнение – это как раз то, что я говорил. Это решение уравнения Дирака. Не будет решения уравнения Каширим, но не стоит ожидать. Будут решения уравнения Дирака. Здесь стоит FA+, это автодуальные компоненты кривизны FA. Есть оператор Ходжа, звездочка. Так вот это автодуальные, это пары с собственным значением плюс-минус единица. Вот автодуальные, это как раз с собственным значением плюс-единица. Что это такое? А, вот. Здесь стоит фи умноженное на фи со звездочкой, это надо рассматривать как 2 на 2 матрицу. То есть это вектор, умноженный на, вектор столбец, умноженный на вектор строку. Ну и вот такое вот получается, видите, относительно простое уравнение и очень сильно похоже на то, что было в случае, случае двумерного. Решение этих уравнений опять задаются парами Афи, где связанность А, я уже описал выше, а есть сечение вот этого положительно-полоспенонного расслоения. И поскольку такие сечения задаются нулевыми формами, формами типа 0,2, то у нас есть пара ф 0 ф 2 Одна из них просто функция, а другая 0,2 форма. На самом деле, вот эта теория зайберг которую я сейчас описал, зависит по существу только от комплексного линейного расслоения Е наделённую Эрмитой связанностью B. И в этом смысле она является Абелевой, в отличие от теории Янга-Милса. уравнение зайберг ну, это уже более-менее понятно, можно рассматривать как четырехмерное обобщение статических уравнений Гейсбурга-Ландау. Но это уже более-менее ясно даже из той формулы, что я написал. Теперь, какой же адиопатический предел? Мы снова хотим, здесь уравнения зайберга виттона они еще сложнее, чем в двумерном случае. Как же их решать? Ну, с помощью адиопатического предела. Адиопатический предел устроен так. Как и в двумерном случае, во-первых, заметим, что уравнение Зайберга-Виттена тоже инвариатно относительно калибровочных преобразований, задаваемых вот калибровочной функцией х. Это, как говорится, уже ясно. Для того, чтобы гарантировать разрешимость, вот первая неприятность. Для того, чтобы гарантировать разрешимость уравнений Зайберга-Виттена, необходимо, во-первых, наложить на первый класс черно некоторые топологические ограничения, типа того, что d больше нуля. Помните, было в двумерном случае. А вот самое неприятное, что надо рассматривать возмущение этих уравнений посредством добавления во второе уравнение подходящее автодуальной два формы ЭТО. Иначе мы не можем гарантировать разрешимость. В этом вся проблема. Предположим теперь, что X есть компактное симплектическое 4-многообразие, наделенное симплектической два формой Омега и совместимой с ней почти комплексной структурой ЖИ. Опять мы рассматриваем вермитовое расслоение E э, и обозначаем через W ассоциированное спинорное расслоение. Оператор Дирака, как я уже сказал, совпадает с такой суммой оператора Каширимана и сопряженного к нему. Фи задается парой, как я уже сказал. Комплифицированное расслоение в этом случае автодуальных форм. Вот автодуальные формы – это целое расслоение такое, мы рассматриваем его комплификацию. Оказывается, что оно состоит из трех членов. Первый член – это те, которые параллельны, формы, которые параллельны омеги. Омега – это симплифическая форма. Потом есть 0,2 формы и 2,0 формы. Соответственно, второе уравнение Зайберга на которое я только что писал. Э, ну ладно, не буду. А, вот оно, второе уравнение Зайберга вот это вот. Оно распадется, на самом деле, в прямую оно уже было на автодуальную часть, оно распадется в сумму. Одно уравнение будет для компонента параллельной омега, другое для 0,2 компонента, а компонента 2.0 будет сопряжено уравнению для 0,2 компонента. Я опускаю ее. Вот уравнения, как они выглядят. Значит, первое уравнение, смотрите, это уравнение Дирака, вот оно так переписалось, второе уравнение на 0,2 форму, где добавилось вот это возмущение, пертурбация, и третья форма, это уравнение на форму параллельные компонента параллельной омеги. Здесь тоже вот она участвует, вот эта форма. Теперь давайте предположим, что топологические условия будут выполнены, это тривиальная часть, и введем в уравнение Зайберга-Виттена масштабный параметр лямбда. Добавив к ним возмущение, это, которое, ну, то есть это несущественного не, не члена, вот оно же такое, π и λ омега. И мы λ хотим установить к бесконечности. Поэтому мы вместо φ0 и φ2 записываем теперь альфа и бета, которые вот уже нормированы относительно вот этого масштабного параметра. Тогда возмущенное уравнение записывается вот в таком вот виде. И мы знаем, что при достаточно больших λ они имеют решение. Это надо доказывать, конечно. Теперь как они ведут себя, решение этих уравнений? Здесь есть опять э, результат талпса, очень хороший, э, что решения альфа лямбда и бета до этих уравнений ведут себя следующим образом при лямбда связь к бесконечности. Модуль альфа лямбда стремится по модулю к единице всюду вне множества нулей, а модуль β лямбда стремится к нулю вообще всюду. Это э, такая несимметричность, возникает из-за топологических условий наложенных. Давайте обозначим теперь через c лямбда как раз множество нулей вот этого сечения альфа лямбда. Эти кривые тогда, c лямбда, это такие кривые получаются, комплексные кривые, точнее, они э, почти комплексные. Эти кривые будут сходиться в смысле потоков к некоторому дивизору псевдоголоморфному, который сдается цепью вида сумма деката и очень похожей на то, что было раньше, который состоит из псевдоголоморфных кривых, то есть голоморфных относительно этой почти комплексной структуры, взятых с кратностями dk. Вот, к сожалению, можно было бы считать, что все сделано, потому что то что предел есть, уравнения получаются очень простыми в пределе. Но здесь, видите, написано: вот она, ключевое слово, в смысле поток, то есть в смысле обобщенных функций. Эта сходимость практически ничего не дает. Потому что сходимость только в смысле обобщенных функций, то есть в смысле интегралов от нет. Вот. Одновременно исходные уравнения. чем хороший адиопатический предел? Что исходное уравнение Заберга Виттена редуцируется семейство и кривых уравнений. Сейчас я нарисую. Вот это надо нарисовать. Значит, вот давайте я нарисую только для одной кривой. Вот это у нас одна кривая, цикатая. Это почти комплексная кривая, то есть она размерности 2 вещественной. Ортогональные кривые плоскости, нормальные, тоже имеют размерность 2. Это комплексные плоскости. Так вот, оказывается... оказывается и вот основное, основное наблюдение. Зачем, почему они так хороши эти уравнения Зайберг-Виттена, Что сходятся к семейству вихревых уравнений вот в этих плоскостях ортогональных цк. Для чего я все рассказывал про э, эти самые случаи Гисбура-Ландау. Вот эту цепь, которая получается в пределе, можно рассматривать как комплексный аналог адибатических геодезических в два плюс одномерном случае. 2 плюс 1, наверное, в случае это были настоящие геодезические, просто кривые. А здесь это комплексные кривые. Вот в чем разница. Разница, Когда мы переходим к случаю 2 плюс 2, я его называю 2 плюс 2, эти э, геодезические уже становятся комплексными. Обратно, для того, чтобы можно было восстановить решение о уравнении Зайберга-Виттена по семейству вихревых решений в нормальных плоскостях, это семейство должно удовлетворять нелинейному до четвертого уравнения. То есть это все псевдо, настоящие псевдогламортные кривые. Они должны удовлетворять э, нелиней, э, почти комплексному уравнению Кашерима. Э, это нелинейное до уравнение уравнения можно рассматривать как комплексный аналог уравнения Эйлера для диабатических, геодезических комплексного времени. Вся разница в том, что вместо э, обычных э, решений уравнения Эйлера мы получаем вот решение такого нелинейного до уравнения, а параметр комплексной, То есть время у нас теперь комплексно стало. Ну и все. Я заключаю уже, э, тем более, что, по-моему, мне уже пора заканчивать. Э, давайте э, заключительный вывод. Тем самым для уравнений Изайберга Виттена на симплектических четыре многообразиях мы получаем следующее соответствие устанавливаемой конструкции диабатического предела: решение уравнений Изайберга Виттена. Сводятся с помощью процедуры передельного перехода к семействам вихревых решений в нормальных плоскостях псевдогламортных дивизоров. Вот это, собственно, главный вывод. Почему он так важен? Давайте я сейчас приведу один конкретный пример, уже писать ничего не буду. А что, если все-таки наше многообразие было Келлеровым, то есть на нем была настоящая комплексная структура? Что тогда здесь происходит? Тогда, оказывается, никакого предела вообще не нужно. Нужно взять достаточно большое лямбда, и здесь получится настоящие голомортные, э, в нормальных площадцах, настоящим голомортным кривым решение. И этот случай уже давно был разобран и известен. Здесь, вот видите, псевдогаломортные дивизоры. Спасибо большое за внимание.